отправлял мне деревья привет, привет, привет, привет подписчики привет подписчики привет подписчики привет подписчики сегодня будет новое видео посвященное универсальная обработка вокала погнали Чупики, вот такой небольшой интерактивчик был в начале ролика, надеюсь вам понравилось. Так, не будем медлить, сразу перейдем к обработке. Первое, это автотюнчик, здесь вейв, сантарес, неважно какой вам по душе ставите. Также ставите тональность, которую вам нужна, тональность, можете узнать через кейфайндер, либо на слух. Следующее, NS1 стерео, давайте послушаем изначально вокал без обработки. Мой джун пьяный, падает ротни, на битых пахнет, за это топим. Это проект из первого ролика, который был у меня на канале. Разбор можете посмотреть э, по ссылочке в описании. Я применил к нему вот эту вот цепочку плагинов. Вообще, изначально вокал был записан чисто, поэтому NS1 жмет только в моментах, когда э, не говорятся слова. Давайте на примере. Вот пьяный, падает ротни, набитых пахнет, за это топим. Ну вот как вы можете видеть, иногда в паузах, Ну вот очень э, он никак не вредит вокалу. Следующее это Pro Q3. Здесь я просто шельфом убрал низа, подобрал бубнёж и поставил натуральную фазу. Натуральная фаза это обязательно, просто чтобы не двигалась сама фаза во время того, как вы будете делать лоукат или шельфом сбавляться. Делал я это в моей динамике, чтобы не все частоты вырезать, а только те, которые пикуют да, грубо говоря. Потом Pro C2 я поставил. Почему Pro C2? Потому что это очень универсальный, очень uh, дружелюбный компрессор, да. Также Обратите внимание, oversampling поставил 4x и lookahead поставил на миллисекунду. Здесь в принципе можете настраивать, вообще весь пресет настраивайте на слух, по очереди, потому что он хоть и не универсален, но настройки у каждого свои, но я вот выставил такие значения. Дальше идет сус, давайте нажмем дельту и послушаем что он вырезает. Сус вырезает комнату, эту комнату мы впоследствии можем вернуть уже с помощью посыла на ревербератор, который специальный комнатный. Если вам интересно, напишите в комментариях, я обязательно сниму про это еще отдельный ролик. И второй Сус, который а, просто вырезает а, всякие резонансы в голосе, ненужные резонансы. Тут, как можно слышать, проскакивает немного высоких, немного сибилянтов. И вообще, в принципе, он делает вокал чище. Ну вот, первое, то, что подытожим, первый этап это автотюн. Ну вот, потом идет чистилка, еще одна чистилка, грубо говоря. Компрессия, после нее остальные чистилки. Компрессия в данном случае используется больше как для того, чтобы навалить гейна. Она не особо много жмет, но хотя 5,5 в принципе достаточно, но и не так много, чтобы придавать какое-то характерное звучание голосу. Дальше идут сатураторы. В сатураторах может использоваться различные винил, например, как и Bey Road, uh, Saturn, тот же самый Сатурн uh, 2, uh, Devil Lock, например, от Sound Toys. Очень много различных сатураторов. Экспериментируйте, пробуйте. Uh, я конкретно выбрал Эби-Роуд Винил и Devil Lock. Вот так настроил их здесь, давайте послушаем, без них и с ними. Мой джун пьяный, падает рот набитых пахнет, за это топим, мой братик занят, знающий ровер, растения во мне ходячий гровер, мой джун пьяный, падает рот Ну вот я например слышу, что на этот вокал а, может подойти и Би Роуд и а, Сатурн, фабфильтровский. фильтровский. Можете второй использовать, в принципе не важно, у меня есть такой пресет, который можете скопировать. Майджан пьяный, падает дротний, набитых пахнет, за это топим. Мой братик занят, знаешь, и ровер, растения... Так может звучать глупо, но в миксе это звучит поприятней, голос просатурирован, а значит то, что он будет звучать приятнее ухо, потому что ну, в, про в процессе эволюции у нас как бы все сатурируется, и все песни сатурируются, поэтому голос просатурированный нам просто приятнее звучать. Давайте послушаем в миксе. Мой джунь пьяный, падает в набитых пахнет, за это топим. Мой братик занят, знаешь, и ровер, растения во мне, ходячий гровер. Мой джунь пьяный, падает в набитых пахнет, за это Поэтому, я думаю, раз вы услышали, используйте сатураторы. По нужде тоже э, не старайтесь борщить. Делайте все на слух и не переборщивайте. Дальше идет фрешейр. Здесь вот буквально до 10 митэйр, до 10 хаййр, 3 тоже можете открутить. Много здесь наваливать не надо, потому что это лишь такое небольшое добавочное действие, которое может подкрасить ваш вокал. Он не является каким-то вообще обязательным плагином в данной цепочке, но я выбрал именно его, потому что мне нравится, как он звучит, как он работает. И последний плагин в цепочке обработок это C6. Вообще C6 я обычно использую для того, чтобы прибрать середину. Давайте на примере, сейчас я приберу середину. Мой живый пьяный, падает ротни, на набитых пахнет, за это топим, мой братик занят. Знаешь, и ровер, с тенью во мне ходячий, гровер. Мой живый пьяный, падает ротни, на набитых пахнет, за это топим, мой братик занят. Знаешь, и ровер, с тенью во мне ходячий, гровер. Чуть-чуть подприбрали, также можем подобрать высокий, если он, например, слишком песочный и вам не нравится. В общем, c6 это очень универсальный такой мультибенд компрессор, также C6, C6 можно спокойно заменить по фильтром Pro MB, это все также делается на слух, также подбирается, и тот же самый компрессор можно поставить, например, c 76 какие-нибудь ламповые компрессоры, тоже много-много всякого. Пробуйте, экспериментируйте. Я, например, в некоторых работах слышу то, что у меня очень сильно или неприятно торчит середина, поэтому я ее подбираю, и получается такой более сдержанный, более интересный вокал, который лучше сад... садится в микс, потому что у него так не выпячивается середина, как выпячивала c 6. Также, если вы подбираете все это, потом в output прибавляйте громкость немножко, чтобы компенсировать то, что вы забрали у вокала. В принципе, на этом-то и все. Вот это такая базовая фундаментальная обработка, да, она сделает ваш вокал достаточно таким сухим, но очень пригодным к работе, особенно если у вас хорошие исходники, важно то, что хорошие исходники это база, это самая база, которой надо придерживаться. Ну вроде бы это все, что я хотел вам сказать, донести в этом ролике, поэтому данный пресет вы можете скачать по ссылке у меня в телеграм канале, посидеть, покрутить, попробовать, посмотреть как он вообще подходит вам, не подходит поменять некоторые плагины интересные, добавить что-то свое. Обязательно экспериментируйте, творите. Это, это основа, это основа творчества. Также, если вам нужно сведение, не забывайте писать мне в Телеграм. У меня сейчас проходят ноябрьские скидки. Сведение стало стоить 300 рублей, а не 500. Это лишь до конца ноября осталось совсем чуть-чуть. Поэтому давайте свои отзывы. Я очень люблю читать ваши комментарии, отвечать на ваши комментарии. Очень люблю, когда вы ставите лайки, очень люблю, когда вы подписываетесь на канал, очень люблю, когда вы у меня что-то спрашиваете. Всем спасибо за просмотр этого ролика, с вами был Феликс, всем удачи и всем пока.